Всем привет друзья, вы на канале Science TV, в этом видео мы узнаем, почему Земля это тюрьма и как из нее выбраться. Но перед началом просмотра я хочу выразить вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете меня, это для меня очень важно, спасибо вам. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, это тоже очень важно для меня. Ну а теперь, приятного просмотра. Мы заключены на Земле. Вселенная дразнит нас, показывая места, которые мы никогда не посетим. Однако, если наш вид хочет существовать долго, мы должны бежать из нашей тюрьмы. Но что нас держит здесь в первую очередь? Оказывается, у нас перед Вселенной долг с 4,5 миллиарда лет. Во Вселенной все, что с массой, притягивает все другие вещи с массой. Мы называем это явление гравитацией. Чем ближе мы к большой массе, тем сильнее притяжение. Этот эффект держит нас на Земле. Мы можем представить себе это как заключение в гравитационной тюрьме или в гравитационном колодце. Это не буквально колодец. Это удобная концепция, чтобы понять, как это работает. Нахождение в гравитационной тюрьме означает, что мы должны энергию гравитационной тюрьме но почему мы должны энергию? Это потому, что в нашей Вселенной вещи не хотят менять свою скорость или направление. Для того, чтобы заставить их двигаться, вы должны расходовать энергию. Миллиарды лет назад гравитационное притяжение, триллионы и триллионов частиц пыли вращались вокруг нашего Солнца, пока они не сформировали планету. Этот процесс тратил энергию и создавал гравитационный колодец, частью которого мы теперь являемся. Чем глубже мы находимся внутри гравитационного колодца, тем больше энергии мы должны в гравитации. Если у нас нет способа, чтобы получить достаточное количество энергии, то мы не сможем сбежать, несмотря на то, что мы делаем. Это происходит, потому что наши атомы когда-то были частью пыли, на которую Вселенная затратила энергию, чтобы собрать в этом месте. Окей, хм, давайте объединим все это еще раз. Объектам во Вселенной не нравится двигаться, вы должны убедить их в этом энергией. Гравитация использует энергию, чтобы убедить частицы нашей планеты двигаться вместе. Это создает гравитационную тюрьму, в результате запирая нас. Для того, чтобы сбежать, нам нужно расплатиться энергией. Ладно, как мы это сделаем? Чтобы попасть в космос, нам нужно пройти через сложный процесс обмена энергией. Для этой цели мы строим машину погашения долгов с отрицательной потенциальной энергией, известную под более скучным названием – ракета. Ракеты работают, используя самые энергичные химические реакции, известные людям, но в основном воспламеняя топливо в определенном направлении. Это преобразует химическую энергию в кинетическую энергию. Выхлоп реакции направлен наружу, что толкает ракету от земли. Расходуя много энергии, мы увеличиваем нашу гравитационную потенциальную энергию. Какой же это сложный способ сказать, что мы платим обратно наш энергетический долг гравитации? Но на самом деле гораздо сложнее, чем это. Когда ракета сжигает топливо, чтобы попасть в орбиту, она теряет много энергии на тепло, выхлопные газы и сопротивление атмосферы. Так что ракетам на самом деле нужно гораздо больше. И мы не можем просто взять кучу радиоактивного, очень опасного, взрывчатого вещества к нашей полезной нагрузке и взорвать его. Нам необходимо контролируемое горение, которое очень сложное и которое делает наши ракеты очень тяжелыми. Что значит, что ракеты должны иметь большую массу. Чем больше масса чего-то, тем больше энергии требуется, чтобы заставить это двигаться. Так что нам нужно больше топлива, чтобы поднять нашу ракету. Но если нам нужно больше топлива, это означает, что нам нужна ракета еще больше, чтобы нести это топливо. Но это делает нашу ракету еще тяжелее. Таким образом, требуется больше топлива, которое требует большую ракету, чтобы нести что-то. Новое топливо. Ну, так далее. В конце этого безумия нам нужна ракета где-то в 100 раз больше, чем вес нашей полезной нагрузки. Но тяга ракеты ограничена так что при максимальном весе она не сможет оторваться от Земли. Если добавить слишком много веса, она не взлетит. Таким образом, мы не сможем увеличить топливные баки. Это тирания уравнения ракеты, и это означает, что космический полет никогда не станет простым. Но подождите, станет хуже. Подняться в космос еще недостаточно, мы все еще не выбрались из гравитационного колодца, и мы упадем обратно на Землю. Оставаться в космосе намного сложнее, чем попасть туда. Чтобы попасть в устойчивое положение, где мы сможем оставаться на некоторое время, то ракеты должны достичь низкой околоземной орбиты. Для этого нам нужно много кинетической энергии, что означает достижение большей скорости. Для этого наши ракеты должны двигаться со скоростью 8 км в секунду. 28 тысяч километров в час достаточно, чтобы обогнуть Землю за 90 минут. Здесь мы можем использовать один трюк. Вместо того, чтобы лететь вверх, мы можем лететь в сторону. Земля представляет собой форму шара, думаю, что вы это знаете. Так что, если мы будем двигаться в сторону достаточно быстро, даже если мы падаем, Земля будет двигаться под нами до тех пор, пока мы над атмосферой, а это около 100 километров вверх. Мы останемся там на орбите. Это как раз-таки то, что делает МКС. А именно падает вокруг Земли, расходуя энергию время от времени, чтобы оставаться достаточно быстрой. Если мы посмотрим на орбиты в масштабе, мы увидим, что относительно Земли, орбита смехотворно близка к Земле. Для достижения других планет, например спутниками, требуется еще один раунд погашения долга энергии. Достижение орбиты – наиболее трудная часть космического путешествия для нас прямо сейчас. Например, если мы хотим отправить ракету на Марс, то половина энергии необходима для того, чтобы достичь орбиты, а другая половина – 55 миллионов километров до Марса. Поэтому, чтобы быть эффективнее, насколько это возможно, ракеты не строятся одним гигантским куском. Вместо этого мы используем многоступенчатые ракеты. Нам не нужно носить с собой пустой топливный бак, так что ракеты отстрёгивает их. Ракеты сегодня сбрасывают ускорители и основные ступени, так они поднимаются с каждой последующей стадии, содержащей в себе ракету со собственным двигателем и топливом. Окей, вот почему добраться до космоса трудно. Если вы думаете, что все это действительно сложно, то не беспокойтесь, это буквально наука о ракетостроении. И как всегда, если вам нравится то, что я делаю, то пожалуйста, поддержите меня подпиской и лайком. Это действительно помогает мне. Если вы жаждете больше, то вот появились новые и очень увлекательные видео. А также обязательно подпишитесь и включите колокольчик, и не забудьте поставить свой королевский лайк. Желаю вам отличного настроения, и масштабного мышления. Всем пока!